Нужно начать смотреть на риты, как на арендный бизнес. Есть официальная статистика, по которой за 47 лет обошли все другие виды активов. Она еще и растет от 5% ежегодно, которая покупает активы и выплачивает 90% прибыли с их аренды своим акционерам. Больше 40 лет нужно, чтобы купить свои инвестиции. Это какой-то кошмар. От прибыли компания платит 188%. Соответственно, выходит так, что она залазит в долги для того, чтобы просто оставаться дивидендным аристократом. как выбрать рииты, на что обращать внимание и почему опытные инвесторы пропускают активы, которые на протяжении 47 лет показывают самую лучшую доходность на фондовом рынке даже по официальной статистике. Смотрите это видео до конца, в нем я расскажу, каким образом можно отбирать риты на фондовом рынке США для того, чтобы получать максимальные дивиденды и максимальная отдача. И я разберу типовую ловушку, в которой часто попадают опытные инвесторы просто потому, что они смотрят на риты немножко по-другому, не так, как смотрят э, на них инвесторы, которые имеют опыт инвестиций в недвижимость. И первое, что надо понимать, если вы смотрели мое предыдущее видео, то что есть официальная статистика, по которой за 47 лет э, фонды недвижимости, именно те, которые инвестируют в реальные активы, обошли все другие виды активов, такие как S&P 500, Russell, Nasdaq, они просто победили. То есть они лучшие активы на рынке и есть исследование также GP Morgan, который тоже это подтверждает, но нам достаточно того, что есть актив который побеждает другие активы на рынке исторически. И, ну, согласись, что как минимум стоит рассмотреть включение его в свой портфель, если у вас до сих пор таких активов нет. Итак, что же не так? Почему же в большинстве портфелей, как многие думают, этого нет? Хотя на самом деле справедливости ради надо сказать, что крупные фонды как раз смотрят на недвижимость очень правильно. Итак, первое. Нужно начать смотреть на риты как на арендный бизнес. То есть как на компанию с льготным режимом налогообложения, которая покупает активы и выплачивает 90 процентов прибыли с их аренды своим акционерам. То есть и оценивать их нужно в первую очередь как недвижимость. Многие инвесторы, они оценивают на самом деле компании Риты как акции и соответственно нужно понимать, что там принципиально другая система координат. Например, есть компания Realty Income, я вам сейчас на экране выведу график. то есть эта компания, она увеличивает дивиденды десятилетиями, по с 96 -го года она, только у, вели, у нее есть история, с 96 -го года она увеличивает дивиденды. На самом деле это не супер рекорд, но это один из лучших фондов для пенсионного портфеля. Его очень любят пенсионеры, потому что, ну, во-первых, она обыграла, обошла, да, исторически на длинном промежутке S&P 500. Это индекс, который любит включать в большинство пассивных портфелей. При этом Realty Income платит ежемесячные дивиденды на уровне от 4 до 5% и еще и растет, то есть она еще и растет от 5% ежегодно, то есть общий возврат на инвестиции в целом гораздо больше чем у S&P 500 и надо понимать то, что это не самый лидер в нашем портфеле, я сразу забегая вперед скажу, что скажете фу там 9% общий возврат на инвестиции, на самом деле у крупных э, компаний есть проблема, что им очень трудно расти, то есть им нужно очень много топлива для того, чтобы разогнаться, поэтому в нашей методике есть компании, которые растут гораздо лучше рынка, но даже если по просто посмотреть на бенчмарк, на эталон рыночный, да, который обыгрывает, обходит э, другие индексы. Согласись, это уже повод для того, чтобы разобраться в этом детально. Теперь давай посмотрим на конкретную компанию, ту же Real RealPrimCam, которая растет, вроде у нее все хорошо, обходит S&P 500, но если посмотреть на нее сквозь призму того, как обычно принято выбирать акции, в первую очередь смотрит на PE, да, окупаемость, условно, если посмотреть, то PE компании 41.27. Больше 40 лет нужно, чтобы купить свои инвестиции. Это какой-то кошмар. Скажет инвестор и пойдет дальше. И потом более опытный инвестор скажет, а посмотрю-ка я, как она платит дивиденды. Как она вообще умудряется платить ежегодно, ежемесячно дивиденды. И, и смотрит на коэффициент payout ratio и видит, что от прибыли компании платит 188%. Соответственно, выходит так, что она залазит в долги для того, чтобы просто оставаться дивидендным аристократом и просто фильтруют эти компании. На самом деле, надо знать, что у недвижимости другая система координат. О чем я сказал в самом начале этого видео. Есть показатель, который отличается от net income, от чистого дохода. Это funds from operation. И суть его в том, что... РИД владеет активами У активов есть амортизация и износ И по нормам бухгалтерского учета это значительную сумму нужно ежегодно списывать И получается так Что если мы смотрим на стандартные показатели Net Income, То компания переоценена И выплачивает очень серьезные дивиденды Посмотрите, на экран есть табличка, по которой мы оцениваем настоящую окупаемость и у того же Realty Income есть показатель Price to FFO, Fonds from Operation. Соответственно, это чуть более 18 лет на момент записи этого видео, да. Он может быть больше, может быть меньше и на самом деле он немножко сейчас, он сейчас стоит ровно столько, сколько он должен стоить, скажем так, есть более интересные компании, которые можно купить в портфель. Как раз об этой методике, как находить компании, как инвестировать в фонды недвижимости, я буду рассказывать рассказывать на своем бесплатном мастер-классе. Оставлю ссылку под этим видео для того, чтобы вы могли зарегистрироваться и выделить один вечер для того, чтобы концентрированно и сфокусированно разобраться в этой теме и получить тот материал, который мы собирали для вас многие месяцы, тестировали его своими деньгами, проверяли, получали дивиденды и ну, этот результат, который вы можете получить, просто освободить для себя один вечер для того, чтобы включить этот актив в свой инвестиционный портфель для того, чтобы покупать недвижку на любой суммы, не выезжая из своего города с мобильного телефона, получать пассивный доход в валюте и при этом что компании, инвестировать в компании, которые много, много лет подряд увеличивают дивиденды. Если эта тема вам подходит, ставьте лайк, не забывайте задавать вопросы по этой теме, если они у вас есть в комментариях. Лучшие вопросы я отвечу детально отдельными видео, также можем ответить вам в комментариях, но и самое интересное, приходите в эфир, потому что там те вопросы, которые у вас возникнут, как платить налоги, с чего начать, какой брокер выбрать, вот все вот эти, скажем так, детали, то есть это не эфир, вау, как круто инвестировать в риты, это эфир о том, как вам начать инвестировать и сделать свои первые шаги. Если вам тема зашла, приходите, жду вас в эфире.